Нет проводник нету проводника, нет проводника, это... уголять, да. вырежьте ниже ее. А что она туда не помечена, Вот Этот проводник нужно будет поддержать. Если бы это было в Польше, бы привязали его, а так некуда привязать. То есть тут ни одного цветка на ней не должно быть вообще. Угу. Да. И перевод вот сюда, кончик следует. мы так пойдем поряд Она хрупкая. и не так не разложишь. если то, раскладывать да. так сильно нельзя, значит вам нужно больше три середину. Потому что она уже не отложится так с ягодами, а затенение есть. Значит, тут на этом сорте будем посветлять опять же полностью уничтожать нецелесообразно не нужно просто выбирать сейчас давайте мы разоберемся вот, да, самое было да, прирезано да, на середине на... это то что вот плотные проблемы с... да. вот с этим веником надо разбираться Давайте сначала посмотрим. Микруглые. вот плодовые. Плодовые. Плодовые? Да, да, вот не плодовые. Да, О, Это плодовые почки почки в принципе она разогнется в таком случае давайте смотрим как она будет то что, то, что слишком густо это очень очень густо тут мы вырезаем все на кольцо видите? да тут на кольцо потому что видите такая у нее способность Только оставляешь на две почки так вот это. Вот это да, на кольцо, потому что ложится на соседнюю ветку. Паш, вырезай, пожалуйста, вместе с этим сыпчиком. Хорошо. Так, теперь смотрим. Это тоже ложится на соседнюю. Да, да, да. Да ложится туда. Там перекресток То есть, А, та нагнется, да, да, а, да. Нагнется, а вот там она гнется Она ложится сюда. Очень вот очень это, очень это очень еще очень тоже ложится. Вот а это практически не нагнуется. Угу. В таком случае вот это мы подбудрите. Оставляем, чтобы она более эффективная была. Так, здесь уже самое. Тут столько конкурентов. Это сложное дерево. Ну, я посмотрю, сдали эти конкуренты. Так, теперь на вот этой верке, вот тоже на кольцо надо вырезать. Да, да, да. О, вот так вот. перевели. Так. Это ну, вот измелива вот, каким человек не должен обрезать такие это деревья? Спасти. Да, да, да. да. да еще вот, вот, ага, вот, а вот, вот, да. да, вот это вот Ага, да. вот это. Да. Вот да. вот а вот это вот центральный. вот этот, вот вот вот так вот А вот А вот это это. наклоняется. это Да. это наклоняется. Вот, вот теперь получается мы сделали только один ведер. Ну что, ты, ты пришел плать? или нет? Надо, она... сейчас, я, сейчас я подойду. Все равно загущено. Смотрим, с одной точки две. Вот это зарезаем. на полстучке, потому да, опять веник вырочит. такие для просветления вырезаете на кольцо. В том случае не на кольцо. А, да. это не а, на, не не Будем надеяться, на не что немного. Я две. Вот это, вот это вот веточка берет. Вот Я это вот поток. это, вот этот сучок выбирай. У. Так, тут осветли. Все равно густо. Густое. Густое Они да. все такие. Можно можно оставить. Я где-то вот пыталась. Вот и вот Вот и вот. Мы смотрим на почки. Я бы вот так вот ее вырезала. А она клею, я вижу. А, она клею? Here we go.